Приобрел в автосалоне Альтера автомобиль, который очень понравился. Хочу сказать большое спасибо персоналу, который обслуживал. Это Алексей, Григорий. Очень рад покупкой. Хорошее отношение, нормальное оформление. Просто большое спасибо и удачи.